Добрый день или доброе утро. У меня слышно. Вы меня слышите? For you. А, так, у вас да, у вас вечер. Хорошо мне очень приятно быть здесь с вами к сожалению не лично так что мне очень жаль я собственно хотел бы вывести свой экран и поделиться с вами новыми возможностями по лечению пациентов с раком эндометрия это слайд с раскрытием возможного конфликта интересов и по сути нужно сказать что сейчас мы в рекламе говорим о том, что у нас отсутствует стандартная терапия второго ряда при распространенном раке эндометрия, и после неудачи схемы с карбоплатином плюс паклитаксел, который является стандартом терапии, мы можем использовать фактически любой препарат как препарат второго ряда, вероятности ответа находится ниже 10-15 процентов и медиана без резидивно выжимается где-то порядка трех месяцев. Но недавно было показано, что рак эндометрия не является единым с картиной нозологией, но здесь присутствуют как минимум четыре разных опухоли с различным прогнозом и различными молекулярными характеристиками, которые могут повлиять на результаты терапии. Опухоли с мутацией гена пол которые представляют собой порядка 8% случаев рака эндометрия, имеют очень хороший прогноз. И такие опухоли, возможно, не требуют назначения какой-либо одевантной терапии даже в ситуации, когда они э, диагностированы после операции, э, в случае распространенного заболевания. И наоборот, опухоли с мутацией в p 53 которые представляют собой примерно 50, э, порядка 20% случаев рака эндометрия, имеют очень плохой прогноз. Таким пациентам необходимо назначать химиотерапию, даже в ситуации, когда диагноз поставлен на первой стадии заболевания, и возможно, в будущем, таким пациентам также необходимо назначать ингибиторы ПАРП, поскольку химиотерапия, как представляется, не является достаточной. Далее у нас имеется, имеется опухоль ММРД, то есть опухоль с дефицитом МРТ, которые связаны с ММР, которые связаны с нестабильностью микросателлитов. И это опухоль порядка 30 случаев рака эндометрия, и они представляют собой промежуточный прогноз с промежуточным риском, и они не очень хорошо отвечают на химиотерапию. И наконец имеется группа без специфического молекулярного профиля, которая представляется группой а, а, с массой гормоноположительных а, клеток. А, при этой опухоли действует химиотерапия, но, возможно, в будущем здесь может потребоваться и гормонотерапия. Эти четыре группы опухолей на самом деле могут в качестве терапии при них могут назначаться различные терапевтические скажем так, схемы. В частности, опухоли с микросателитной нестабильностью присутствует достаточно большое количество интеллигирующих опухолей лимфоцитов с высокой геномной нестабильностью, что означает появления новых эпитопов. И эти характеристики в комбинации с высоким уровнем экспрессии пд 1 позволяют предположить, что эти опухоли могут отвечать очень хорошо на иммунотерапию и на ингибиторы иммунных контрольных точек. И на самом деле, когда мы отбираем согласно биомаркеру микросолитной нестабильности рака эндометрии и проводим терапию пациента с использованием ингибиторов иммунных контрольных Точек, мы получаем возможность получить достаточно выраженный ответ до 57% пациентов. Это опыт с применением пембролизумаба в виде монотерапии, который разрешен для применения, для применения у пациентов с опухоли, с микросолитной инстабильностью и рецептующим раком эндометрия. И об этом сообщались в последнем апдейте результатов по уровню ответов на 57% процентов популяции пациентов с очень длительным высокой продолжительностью ответа. Но как насчет остальных опухолей? Опухоли без саталитной нестабильности, опух... без признаков нестабильности. У таких опух... Для таких опухолей имеется также очень хорошая возможность. Исследование кино 775 Это было рандомизированное исследование третьей фазы, в котором сравнивали экспериментальную комбинацию линвотиниба с пембролизумабом по сравнению со схемой по выбору э, врача, это, соответственно, был либо доксорубицин, либо еженедельный э, э, э, инфузии по клитоксилу у пациентов с распространенным э, заболеванием или метастатическим заболеванием, у пациентов, которые ранее получили как минимум одну схему терапии на основе препаратов Платина. Пациенты были э, стратифицированы по статусу микросамбитной инстабильности и, соответственно, первичными конечточками были перцитивные выживания живаемости общая выживаемость и исследование собственно достигло первичной конечной точки существенное увеличение безрецидивной выживаемости было получено в группе в группе пациентов с самыми рекометентными опухолями со, со значимым увеличением на 5 месяцев мы получили увеличение на 5 месяцев получили медианы безрецидивной выживаемости но также в группе и также, у, и также была увеличена а, выживаемость у всех пациентов в группе, а, в, в, средним, также с средним увеличением на 3,5 месяца. И не, недавно, соответственно, были представлены результаты гистологического исследования. Это не был предварительно запланированный анализ, но тем не менее он был очень информативным. Преимущества с точки безрезидивной выживаемости были выявлены на всех гистотипов дометроидные, серьезные и светлоклеточные опухоли. И также во всех группах было выявлено увлечение выживаемости. Но если посмотреть на светлоклеточную грибую, мы видим, что весьма впечатляюще было увидеть, каковы же преимущества применения комб... Комб... комбинированной схемы и, и пембролизумаба, и, и соответственно, ленватиниба у этой популяции пациентов. Давайте посмотрим на forest plot. Мы здесь видим еще одно интересное ä, предположение. Что представляется, что у пациентов, которые получили только один ä, предыдущий курс ä, препаратов платины, ä, мы видим, что преимущества могут быть не такие выражены, как пациентов, получивших больше терапии, поскольку мы, это не удивительно, поскольку мы работаем с менее истощенной иммунной системой и, возможно, ä, с, мы работаем, соответственно, с менее резистентным заболеванием. То есть э, чем раньше, тем лучше. Это ключевой момент в данной стратегии. И, соответственно, преимущества э, также наблюдались э, за счет уд удвоения э, общего ответа на терапию, которая выросла с 15 до 30% процентов в этой популяции. Каковы же основные моменты здесь? Токсичность комбинированной терапии требовала достаточно длительного периода обучения, ее использования, особенно у популяции пожилых пациентов с раком эндометрия. И в этом исследовании у 6 процентов пациентов потребовалось снижение доз препаратов, и у 33% пациентов потребовалась отмена терапии, связанная с нежелательными явлениями. Каковы же основные нежелательные явления, которые были обнаружены, это, соответственно, гипертензия, гипотериоз, диарея, тошнота и снижение аппетита, а также работа Как видите, в большинстве случаев это были явления первой, второй степени, где только, и только гипертензия у большой части пациентов, большая часть пациентов достигала третьей степени. Но также очень важно провести еще такое исследовательский анализ по подгруппам, который был представлен на ЭСГО, который показал временные интервалы появления токсических э, симптомов. И мы видим, что где-то с медианы примерно две недели от начала терапии э, появилась утомляемость и гипертензия, после чего следовали мышечно скелетное нарушение и стоматит, и также тошнота. Это говорит нам о том, что наши клиницисты, то есть мы, как врачи, должны э, правильно и проактивно организовывать э, работу с пациентами, для того, чтобы в этом отношении, чтобы избавиться и, и, отмены, прерывания терапии или снижения дозировки, что в итоге а, может привести к ухудшению показателей общей выживаемости. Но эта токсичность не влияла на качество жизни наших пациентов. Наши пациенты живут дольше, но при этом и без ухудшения качества жизни. Одним из, одной из вторичных конечных точек исследования была оценка качества жизни через 12 недель и и через 12 недель более 80% пациентов заполняли опросник по качеству жизни. Мы использовали два разных инструмента, ERTC, QQC30 и Q5D5L. И мы, соответственно, не увидели значимого влияния на качество жизни наших пациентов, которые получали Линватини плюс Пембрильземб по сравнению с химиотерапией по выбору а, врача. И, а, и, соответственно, у них отсутствовало, а, а, в с группе отсутствовало влияние на качество жизни. Если посмотреть на изменения по шкалам, наблюдалось улучшение эмоциональных показателей у, у пациентов, получавших схему пембролизмазов возможно, потому что эти пациенты получали терапию и ощущали уменьшение объема опухоли благодаря хорошему ответу на терапию. И также наблюдали улучшение, скажем так, половой функции, что также коррелирует, как мы считаем, с первым моментом. С точки зрения снижения интенсивной симптоматики химиотерапия была связана с развитием лапицей, что было также проблемой для, паци для пациентов. С, с другой стороны, схема левотилепепсбролизумаб была связана с отсутствием таких изменений. Итак, иммунотерапия меняет, естественно, историю развития течения рака эндометрии. на какой же может быть следующий шаг? Мы пытаемся сочетать иммунотерапию с гимитрией ПАРП, с лучевой терапией и, и, и, и, и, и, и, и химиотерапией. И мы также надеемся получить результаты очень интересных исследований. Двух из этих исследований комбинируется иммунотерапия с химиотерапией как в, в случае распространенного рака к терапии первого ряда. Втор... Да, еще два исследования сочетают химиотерапию с с ингибиторами пар, опять же, как терапия первого ряда. И еще одно очень интересное исследование ЛИП-001, которое результаты появятся несколько раньше, возможно, в первом квартале следующего года. Здесь они связывают пембролизом, абсолин, по сравнению с схемой плюс карбоплатина как терапия первого ряда. Если это исследование даст положительный результат, то мы впервые получим альтернативу схеме по плюс карбоплатин которая является стандартом на данный момент. И в качестве заключения можно сказать, теперь, сейчас мне понятно и всем нам сейчас ясно, что рак эндометрия не является более единой нозологией, но представляет собой как минимум четыре разных опухоли с разным прогнозом и с разной необходимостью разного подхода к терапии. Терапия с учетом молекулярных особенностей является будущим и новой стратегией лечения рака эндометрия в любых условиях как одевантной терапии, так и в случае распространенного заболевания. Мы не уверены, что опухоли с с выраженной локальной нестабильности является лучшей мишень для ингибиторов контроля точек тогда комбинация выбора плюс плюсовые тинебом является наиболее эффективной стратегией в случае, в случае опухолей с, которые у которых имеется скажем так комп, которые являются компетентными по показателям ММР которая обеспечивает высокий эффект на безрецидивную выжимаюсь общую выжимаюсь без отрицательного воздействия на качество жизни пациентов и в будущем мы должны попытаться комбинировать иммунохимиотерапию с химиотерапией, химиотерапию с ингибиторами ПАРП, или, возможно, впервые это позволит нам получить альтернативу схеме карбоплатинопоклитоксил как терапия первого ряда в случае метастатического заболевания. Большое спасибо за ваше внимание.